Добрый день всем, всем, всем. Сегодня у нас Пасха католическая. но все закрыто, все службы отменены. Я вот приехала на велосипедике в Дюнштайн погулять по закоулкам. Людей здесь практически я никого не вижу. Но даже церковь закрыта, даже просто зайти нельзя. Вы знаете, все, все закрыто. Вот такая вот красотища. Гуляешь по этому городу, вы знаете, в одиночестве, конечно, гулять раза лучше, чем когда здесь очень много туристов. Совсем по-другому ты это видишь. Видите, какое все старинное, красивое. Это вообще не налюбоваться всем этим, друзья мои. Настоящее. Не какой-то фотомонтаж. Вот эти закоулочки. Вообще тут готели, рестораны. Вообще такое. В это время здесь уже все кишит. А сейчас никого нет. Видите, отель Рихад Ловенхерц. Такая вот красота. Видите, старинная стена еще оставшаяся с тех далеких времен. Вот, к 12... Нет, это час дня или два часа, даже не знаю. Сейчас бьет колокол. велосипед свой прицепила. Пойду дальше гулять. Вы знаете, ветерочек начал подниматься. не было ветра. Было так тихо-тихо. А сейчас он я шла и там в закуточке начался ветер. Здесь вышло как-то немножко лучше. Но вы знаете, несмотря что сегодня он Пасхой, все равно какие-то там работы наверху ведутся строительные. Там пару человек только что лазили. Вот, вот так вот оно выглядит. Сейчас я выйду на центральную часть этой, этого замечательного города. Вообще я здесь люблю ходить. Здесь такая благодать. Вообще все пропитано стариной. Вот Это дом 1700 тринадцатого года, видите, и он сохранил свою всю первозданность. Ну, ремонтировался, конечно. Alt Express House, фамилия Шмельц, Вайншеньки, это они делают вино, и такие продают маленькие дозы. Гастинцимар, видите, здесь можно снять Гастинцимар, бакарайш Митл. Она есть в Кремсе эта пекарня, и здесь ее филиальчик. Вон пару человек тоже едет, наверное, таких же одиноких туристов, как я, приехали сюда. Видите, какие дома старинные, вообще, вон, видите, женщины даже старше, чем я, даже ездят на велосипедиках. Вот так вот живут здесь пенсионеры. Австрии. Молодцы. Молодцы люди. Я не знаю. Конечно, есть пару моментов, которые может кому-то не нравятся. Это понятно. Но в общем. Дюнштейнхоф. Написано фамилия. Пибец. Вот видите, да все виноделы здесь живут. Все закрыто, все закрыто, абсолютно. Вот. Идешь, гуляешь, вообще удовольствие получаешь. Здесь вон, люди живут. Это э, приватные дома. Видите, на таком месте красиво. Конечно, честно говоря, туда взбираться не очень интересно. Но жить там, конечно, богатые люди, им там по барабану они поднимутся. Красиво. Вот это родхаус. Или как по-нашему мере скажем. А раньше это было рай с полком. Видите, 12 километров фон Шпиц. Вдоль, дальше по Дунаю. И 5,7 километров фон Штайн написан. Вот видите, какая красота старинная. Все старинное, все абсолютно. Все покрыто стариной. Видите, какая прелесть гулять по этому городу. Каждый раз прихожу, и каждый раз мне нравится он по-новому. С какой стороны зайдешь, и да, такое впечатление производится. Вот. вот видите, прямо это спуск к церкви. Видите, вверху видно голубые купола. Но церковь закрыта, все там закрыто. Зайти нельзя. Увы. Видите, конечно, тут оно требует, наверное, ремонта и все, но вообще что-то с чем-то он, люди здесь живут, это приватное, видите, Ой, такая красотища, вот. идешь и смотришь, таверны, это тоже какой-то там, ну, бы трип покушать, все закрыто, все, дорогие мои, закрыто, но обещаешь, что вроде бы начнут потихоньку, вы знаете, сейчас очень много ресторанов, им разрешили на заказ работать, ты можешь позвонить, заказать и приехать и забрать свой заказ, потому что австрийцы они очень любят рестораны, они не очень заморачиваются, они считают, что если где-то в ресторане, то обязательно непременно очень хорошо и вкусно здесь готовят, но это немножко утрачено в последнее время, вот видите какой ресторанчик красивый, ни одного человека, никого, Вот, так вот идешь еще конца и края нет этому городу вот, видите мои дорогие здесь такой вот интересный фрагмент здесь видите я вас повожу и ездить не надо Увидите то, все что есть самое красивое здесь и даже больше вот, вот здесь можно спуститься не сейчас я вот здесь поднимаюсь там с той стороны Дуная написано вход в старый город. Вот это магазинчик сувениров. Видите? Еще один одинокий велосипедист. Ну вот я так вот быстренько с вами и дошла до конца этой улицы. Сейчас на улицу выйдем и посмотрим вот эту красивейшую панораму, которая там будет открываться. Вот Видите, как там люди живут. Ну вот так немножко приберемся. Сейчас я зашла во двор отеля. Все, конечно, закрыто, как вы понимаете. Абсолютно все закрыто. Я вам сейчас просто, просто покажу. Смотрите, какая красивейшая панорама открывается. Здесь внизу у них как типа ресторан, и вот ты, если будешь сидеть на этой верандочке, да, вот ты видишь вот такую красивую панораму. Дунай перед тобой на той стороне села, вот эти вот их горы, как я говорю, они говорят, это возвышенности. Вот, все, ну, такое красивое. Вообще, я здесь стою, просто любуюсь, не налюбоваться. Вот это вот место, вот эта красота. Вообще, дорогие мои. Вот так вот. Скоро закончится этот кошмар, я надеюсь, и люди сюда приедут и будут получать море удовольствия. Потому что от этого можно получать, ну, только удовольствие. Ну, посмотрите, какая красота. Какая красота! Вот эта вот панорама с Дюрштайна, с этого вот места. Вот видите, цветочки они в одно место свезли, чтобы поливать было удобно. А потом они их пораставляют там, где будут люди сидеть во дворе. Вот так вот выглядит этот дворик. Ну, ничего такого особенного. Тут панорама чего стоит. Ну, пойдем сейчас на улицу. Вот так вот я выхожу с этого замечательного отеля видите какая красотища перед нами вообще вот эти вот горы, вот это вид, этот гранит эти скалы вообще такая красота люди он едут пару человек и здесь тоже здесь вот, когда э, ну все хорошо тут все стоят в туристам тут еще надо добраться чтобы подойти к этому месту и посмотреть на всю эту панораму сверху видите какая краса да австрийцы молодцы умеют они свою страну любить Хоть, ты, хоть и не дешевая страна, но того стоит. Не только красиво, чисто, ухоженно. Вообще. Видите, руины какого-то там тоже замка. Вот, так вот Это все приватные люди живут. Видите, сверху эти скалы. Вообще красотища. Не то слово. Вот так вот, дорогие мои. Подписывайтесь на мой канал. Буду ездить везде и всюду. И буду показывать вам. Будете путешествовать вместе со мною. Не будете получать море удовольствия. Потому что от этого можно получать только удовольствие. Даже не представляю, как это может не нравиться. Это вам красота первозданная. Вот посмотрите мой фильм, приедете сюда и увидите все точно так, как я показываю. Вот. Такие вот дела.